Ну что, всех приветствую. Сегодня у нас очередная серия мини-интервью таких с руководителями компании Digital Doubles. И сегодня мы немножко поговорим конкретно по направлению, которое называется цифровые аватары. Правильно, да, я формулирую Но, а, об этом же мы сегодня, да? да? Можем поговорить Значит, о, чем, ну, о чем хотите. Ну, представлять никого не буду. Все, я думаю, люди... Да, можем о погоде, о чем угодно. Но все-таки направление сегодня... Цифровые аватары. Представлять не буду никого. Я думаю, что все люди заинтересованы, прекрасно знают этих людей в кадре, да, поэтому сразу приступим к делу. Цифровые аватары. Ну, давайте 3-5 минут о том, что это такое. Может быть, не все видели вот эти презентационные ролики, да, которые, которые должны были бы посмотреть, если заинтересованы. Но, тем не менее, что это такое, что это технология, для кого она и зачем. Цифровые аватары – это естественное продолжение всего того, что мы называем цифровыми двойниками. Более того, когда мы изначально задумали компанию и начали ее продвигать, то первый вопрос был, то есть люди до конца не понимали, что мы делаем, они думали, что мы как раз делаем вот эти вот цифровые фигурки. 3D, да, которые там что-то что делают за человека. Мы как бы делали акцент на то, что нет, на самом деле мы э, речь про диалоговое общение, акцент на коммуникации, а внешней оболочки нет, потому как, если мы, допустим, работаем через социальные сети, то телом э, мозга, искусственного интеллекта является непосредственно инструментарий социальной сети, да, потому что мы неоднократно говорили о том, что мозгу, Нужно тело, да, как человеческому мозгу нужно человеческое тело в виде рук, ног, да, там, рта для переубеждения других людей силой голоса, ну, глаза там и прочее, да, то есть набор инструментов, которые меняют мир. Также и искусственному интеллекту нужно тело, соответственно, телом в случае с коммуникационными а, и коммуникативными принципами и методами является тело социальной сети или мессенджера какого-то, допустим. Вот. А цифровой аватар ⁇ это естественное продолжение этого направления, которое позволяет сделать быстро, то есть ключевое, сделать быстро 3D-копию человека. Но там есть несколько направлений, там, я думаю, что есть смысл рассказать про каждое из этих направлений. По сути, есть три направления. Первое направление ⁇ это непосредственно цифровой аватар. Конкретного человека, то есть делается 3D-копия по фотографиям, ну, фотографии там человек сам загружает в личный кабинет. По сути, ну так это будет устроено. Сейчас это немножко не так устроено, да, но предполагается. Человек сам загружает там, в определенном качестве фотографии в личный кабинет в любые, можно сделать камеры мобильного телефона. То есть понятно, что чем качественнее, тем, а, тем система сможет более классно сделать. Рендер. Дальше система сама его рендерит. Дальше, ну, понятно, что можно кастомизировать там цвет волос, цвет глаз, одежду и так далее. Мы сейчас не кастомизируем, но в перспективе сможем кастомизировать. То есть, можно там частично мультяшные какие-то дорисовать себе атрибуты типа там крыльев, усов, ну, что хотите, в принципе, да. Какие-то там горячие глаза огнями. Так, но все это нужно, да. То есть, понятно, что в, в норме это не нужно. Это такие чисто детские в стиле Snapchat или в стиле TikTok развлечения. Вот. И, Дальше человек, собственно, второе направление – это синтез голоса. да. То есть понятно, что вы можете записать голос на микрофон, да, но это долго неэффективно, и вы же не будете… Ну, то есть по-другому никак сейчас, да. но в перспективе предполагается, что нейросейт сможет синтезировать голос. Сейчас есть большой подвижки в синтезе голоса на английском языке, работаем также над русским языком. Вот. И синтез голоса предполагает, что вы, соответственно, сможете с этим работать. Вы загружаете текст в личный кабинет, да, цифровой аватар его озвучивает, да, после чего сеть сама формирует готовый ролик. Ну и дальше можете либо стримы проводить им, либо можете проводить им какие-то презентации фоном. Да, то есть идея, идея в чем? Вы, вы пишете текст, например, презентацию новую, да, дальше ее загружаете в соответствующую систему, и он начинает, например, проводить там вебинары, зумы, конференции с вашей целевой аудиторией параллельно, да, то есть вы можете в этот момент спать или лететь в самолете, или а, у вас там плохое соединение интернет-соединение, интернет да, но текст, вот понимаете, то есть как бы для, для мощного стрима, скажем, отсутствует возможность вести трансляцию, вот как сейчас, например, там в Беларуси проблемы, да, власти отключают интернет. Как быть? Значит, вы не можете вести серьезный стрим оттуда. <laughs> ну, я к примеру говорю, не то, что мы там даем, советы. да. А что вы можете сделать? Вы можете писать короткий текст, ну, как короткий, ну, там, два-три листа, например, тоже небольшой, да, загрузить его в какой-то там e-mail, то есть для, для, для текста, Существует канал, да, то есть канал для текста есть. То есть текст передать можно. А какой-то серьезный стрим уже передать нельзя, просто скорости не хватает, да. Вот, текст передается, соответственно, на сервер, формируется ваш цифровой аватар, и он, например, начинает овещать о ситуациях в горячей точке, там, в конкретной стране или в конкретном регионе мира от вашего лица вашим голосом. То есть вы таким образом ведете онлайн-трансляцию от своего лица. Я как вариант применения, да, но при этом вы. Отсутствуете физически в онлайне, вы можете быть в офлайне, вас может в принципе не быть, я не знаю, вы умерли, а от вашего лица еще 10 лет идут какие-то стримы или рассказы или чего-то еще, как вариант, да? То есть такая концепция цифрового дубля, который может от вашего лица что-то делать. Второе направление. Второе направление это направление, связанное с так, так называемой концепцией цифрового шока. Мы хотим, мы еще инвестируем деньги в психологические исследования концепции цифровых двойников, и мы вводим понятие цифрового шока. Идея в том, что. Когда цифровой двойник стучится к другому человеку, он начинает с ним вести переговоры, например, там, в какой-нибудь социальной сети, в Инстаграме, например, да, или в ВК, или где-то еще. Вот Он начинает вести с ним переговоры, параллельно специальный скрипт заходит в аккаунт этого человека, забирает его фотографии, <coughs> насколько вообще это возможно. Естественно, что если их там нет, то ничего не забирает. Да? Но если они там есть. А забирает какие-то там сторизы с его выступлением, если это там в Фейсбуке истории, сторизы, в Инстаграме и сторизы. <coughs> какие-то видеоролики, любые, главное, чтобы получить его голос. После чего он синтезирует а, его голос. Это все в фоне, да, пока цифровой двойник с ним общается, там говорит, что вот у нас есть такие-то идеи, предложения, проекты, давайте сотрудничать, что-то еще делать. Вот, и после этого он а, говорит, допустим, какое-то предложение, например, говорит, давайте мы а, с вами перейдем уже непосредственно к тому, что я хочу вам предложить, да, и он берет и дает ему ссылку на видеоролик короткий, 30-секундный, да? в этом видеоролике нейронная сеть уже синтезировала цифровой аватар того человека, с которым идет разговор, вот этого нового, да, который еще там не в проекте, не в теме, не в, не в сети, нигде, да, с его голоса. Человек заходит, и вот он как раз встречается с концепцией цифрового шока, потому что он встречает самого себя, то есть цифровой дубль, похожий на него, который его голосом ему начинает продавать наши продукты. Вот в этом идея. Вот Или там какие-то услуги, или что-то еще, или какие-то, не обязательно, то есть это не только коммерции касается, да, это может быть что угодно, экология, социальные какие-то моменты, да, там люди, не выбрасывайте мусор, там, я не знаю, вне мусорных урн, к примеру, да, то есть не курите, там, я не знаю, здоровый образ жизни, то есть не обязательно коммерция, это может быть что угодно, да, то есть идея тиражирования человека, когда человек встречается с самим собой, вот эту концепцию цифрового шока мы развиваем. Вот, и третье направление, это направление связанное с тем, что мы а, даем возможность человеку получить трафик, из а, каких-то крупных а, видео -стрим или просто видеоблогинговых платформ, как то YouTube, Facebook, Facebook есть свой а, видеомодуль, да, известно, а Instagram, естественно, там тоже есть свой видеомодуль большой, и Vimeo, например, ну и так далее, там есть ряд менее крупных видеохостингов, вот совокупная аудитория, которых там, не знаю, ну, несколько миллиардов пользователей. Как оттуда получить трафик? Это не социальные сети в прямом смысле этого слова, Потому что, так или иначе, социальные сети в нашем понимании – это, скажем, системы, которые предполагают вот эти вот механики добавить в друзья, модуль общения, то есть вот именно коммуникативные сервисы, да, то есть с точки зрения лайки, репосты, там какие-то инструменты виральности, да, это социальные сети, и Twitter социальные сети, Instagram, но с точки зрения вот этих вот механик, которые нам нужны для коммуникации, они в нашей терминологии не являются социальными сетями, в, как бы вот в, в полном смысле этого слова. Значит, как оттуда взять трафик? Вы не можете написать человеку, который смотрит аккаунт, смотрит, смотрит ролик, имеет какой-то аккаунт в YouTube и смотрит ролик какой-то, привет, давай дружить, давай там, у меня есть классный проект, давай, вы не можете, у вас просто нет таких инструментов. У YouTube был модуль переписки, они его закрыли за ненадобностью, потому что он, им почти никто не пользовался, плюс его там использовали в нехороших целях. Как быть? Быть только одним способом. Да, нужно создать контент, который станет интересен этому человеку. Но создание контента – это серьезная большая работа, да, потому что вы, если бы все было так просто, уже бы все создали миллионы контента. Да даже если вы умеете создавать контент, вы профессиональная студия да, по созданию контента. И что? Вы можете много создать контента? Ну, сколько вы можете создать контент? Ну, положим, по три ролика в день, да? умножим на количество дней в году, Тысяч, ты, там, чуть больше тысячи роликов, ну, полторы положим, да? тысячи роликов в год, ни о чем. Нужны миллионы, миллиарды роликов. Вот идея, да? Как создать студии, миллиард роликов. Но это невозможно. Вы всю жизнь будете создавать и а не создать их. Потому что сколько вы лет проживете? Вот, поэтому я к чему? Потому что это невозможно сделать руками человека. Даже если это очень простые ролики, это все равно время. Все равно время. Вот, а нейронная сеть, она может, соответственно, создавать уже простые ролики, мы продемонстрируем в ближайшее время все эти возможности. Она а, может интегрироваться с такими крупными м, площадками, как а, Pinterest, как Instagram, а, как, а, соответственно, Image, вот эти вот все графические изображения Google, Яндекса, других социальных сетей и других поисковиков социальных сетей. Да, значит, она, соответственно, а, собирает по семантическому признаку, м, а, значит, какие-то элементы а, видео, элементы, картинок, склеивает их в такую единую экосистему, добавляет текст, и получается готовый видеоролик. Туда может накладываться, например, виртуальный ведущий, да, который рассказывает каким-то голосом и так далее. Получается готовый видеоролик. Чем это интересно? Понятно, что на популярные темы, скажем, там, я не знаю, какой-то популярный объект в какой-то конкретной стране, допустим, там, я не знаю, оперный театр в Австралии. Ну, совершенно очевидно, что вокруг него есть там, сотни, тысячи даже видеороликов, потому что люди его все снимают, он интересен. Да? И ну, делать еще один видеоролик про оперный театр в Австралии, наверное, нет никакого смысла, хотя сделать можно. Да? Но есть огромное количество тем, на которые не существует контента. Ну, просто в силу того, что люди не добрались до этого как бы, материала, да, чтобы его оцифровать. А при этом тема интересна, потому что мы говорим о том, что наша задача охватить все человечество именно при помощи нейросети и искусственного интеллекта. Соответственно, мы можем обучить нейросеть, чтобы она создала сотни миллионов видеороликов, Вначале это будут простые видеоролики, там накладывается музыкальный ряд, накладываются титры, накладываются какие-то там объяснения. Есть что, что важно, да, все это автоматизировано. Все это автоматизировано. Это ролики неплохого качества. То есть, это такие, знаете, вот коллажи, как, например, Mail.ru делает, значит, еще там есть. То есть, я сейчас есть огромное количество популярных видеороликов в стиле переходящих сторисов в Инстаграме, когда вот. Сначала показывается одна картинка, потом другая, потом там одна на другую накладывается. Например, там видеообзор там, телефона, да, с разных сторон он показывается, значит, характеристики там его и так далее, ну и прочее. То есть практически на все темы в истории человечества. Это миллиарды контента, да, этот контент публикуется в соответствующие площадки, да, он проходит модерацию, естественно, да, что он уникальный, там, и так далее, но опять, что вкладывать в понятие уникальный, да, потому что, значит, если это ролики про один и тот же телефон, ну, с разных ракурсов, там, понимаете, тонкий момент, да, вот, но ключевое, что трафик, трафик с этих всех площадок может гнаться на специальные лендинги, которые принадлежат нам, а это даже если предположить, что конверсия там тысячная допустим, то это сотни миллионов просмотров в месяц. Соответственно, можно прикинуть, какие продажи можно сделать. Трафик гонится на специальные лендинги, а после чего мы его сегментируем. Туризм в одном направлении, финансы в другом направлении, и так далее, и так далее. То есть это такая большая, большая платформа. Понятно, что сами мы весь этот трафик не съедим, что у нас нет такого количества продуктов, но мы можем его с ним взаимодействовать в, например, в контексте каких-то э, партнерских проектов, каких-то взаимоотношений и так далее. То есть мы можем делать то, что другие просто не могут делать. Вот вот, вот вот, это вот три направления. Понятно, что направлений там больше, но давайте исходить из того, что это три направления, которые могут быть очень интересны по цифровому Виталий? Uh -huh. Спасибо, да, действительно очень много таких интересных граней открывается, но я вот лично смотрю, смотрел наверное, с такой более приземленной точки зрения, да, первое, что, ну, как бы приходит в голову мне о применении вот этой технологии, да, это, ну, то, что я вижу, вокруг чего я кручусь, да, очень много начинающих сетевиков говорят о том, что я бы хотел, да, там, раскручивать свой канал, вести что-то там, какие-то соцсети, да, но, но у меня нет... Я стесняюсь камеры, я не могу говорить на камеру, я вообще не могу говорить нормально, да, поэтому, а как, как мне вот с этим бороться, как мне начать это делать, если вот у меня нет этих способностей, этих талантов? Вот, пожалуйста, технология, которая как раз позволяет это делать очень легко и в больших количествах, да, то есть, по сути, человеку не нужно самому выходить на камеру. Человеку даже вот у меня один из вопросов был, ну вот Александр уже ответил на него, а можно ли э, делать так, чтобы я не наговаривал текст, а он да. преобразовывался да. из письменного текста, да? То есть потому что это тоже для многих проблема, если бы нужно было своим голосом наговаривать, не все могут и наговорить даже, даже слегка прочитать не у всех получается нормально, да, поэтому оказывается можно даже просто текст туда загнать, печатный, да, загнать свои фотографии, загнать туда текст. И, по сути, вот вам готовые ролики с различными фонами, с различным антуражем. Все это делается, даже при том, что вы не умеете ни на камеру себя вести, ни говорить не умеете. Абсолютно верно. У вас открываются вот эти вот да. возможности уже сразу, да. Хорошо, следующий вопрос тогда. В, в каком виде человек получает вот этот продукт? Это программа, которую нужно установить на компьютер или как это выглядит? Это чистый SaaS. То есть э, никакую программу устанавливать не нужно. Нужно просто зарегистрироваться у нас в личном кабинете digitaldoubles.com. Ну, там будет под это… Это будет выделено в отдельное направление бизнеса. Скорее всего, там будет короткий домен, потому что для таких популярных вещей, как видеоролики, социальные сети, нужны короткие домены. Digitaldoubles.com для многих тяжелые слишком длинные слова. Вот, но ориентир на этот сайт. Зарегистрироваться соответственно, загрузить в соответствующие интерфейсы э, свои, свой контент и все, получить видеоролик. Видеоролик можно получить будет в разных э, видах. Можно будет его получить в виде файла, который ну, просто загружайте к себе на компьютер, да, без всяких там водных знаков, естественно, да, то есть вы получаете готовый видеоролик. Да, гениальность в том, как вы правильно сказали, что человек не умеет, не знает, не может, не получается, ничего не нужно делать. То есть вы просто синтезируете голос вы делаете более-менее похожий на себя аватар. Понятно, что это вопрос эстетики, да, если, скажем, столкнулись с такой проблемой, что мужские аватары делать проще, чем женские, потому что если у мужчины там какая-то морщинка или какой-то излом лица воспринимается, ну, излом лица, ничего страшного, да, то у женщины, не дай бог, какая-то там маленькая морщинка или излом лица, это крик, что вот, я там некрасиво выгляжу, да, это ужасно, я это не буду никому показывать, то есть это проблема, да, то есть, ну, над этим мы работаем, то есть понятно, что... Ну, технология будет все время совершенствоваться, и в какой-то момент оно ну, все будет лучше, лучше, лучше и так далее. Вот, соответственно, человек все это загружает, получает либо, либо он привязывает свой аккаунт какой-то там в YouTube, например. Тогда это публикуется в его YouTube автоматически со всеми там нужными хэштегами, и он только берет ссылку на этот ролик и начинает ее распространять. Хотите, можем привязать там, если это через цифровых двойников, это автоматом привязывается к вашей страничке, там, условно, в какой-то соцсети, и это публикуется прямо сразу в вашу соцсеть. Если вы это кому-то показать хотите, пожалуйста, в зависимости от того, что вы хотите. Если вы хотите, чтобы за вас ваш цифровой двойник да, в виде цифрового аватара разговаривал, пожалуйста, он может это делать, и вы просто понятно, что уровень эмоций подача, какие-то там акценты, это серьезная работа, да, то есть сначала это будет просто, чуть позже это будет сложнее, то есть если вы хотите эмоциональную речь в стиле великих ораторов, да, это совершенно другой уровень, да, то есть это, этому нужно обучать стилистики все эти и прочее, чуть позже мы все это дадим, да, то есть пока это будет такая простая речь, но что тоже нормально, да, значит, со временем это будет более сложная речь. Потому что нужно понимать, что допустим, вот я, да, я в общем, довольно-таки у меня большой опыт э, публичных выступлений, и в записи, и в реальной жизни, там, на залы большие. Я выступал в несколько тысяч человек, но я всегда боялся, как и любой нормальный человек. Мне всегда было страшно, я волновался, там и прочее. Это раз. Второе, это с опытом приходит, да, то, что ну вы не можете за один день стать великим оратором. Я не считаю себя великим оратором, да, то есть я там более-менее нормально это дело. Но я к чему? К тому, что это, это с опытом жизненным приходит. то есть Вы должны это сто раз сделать, двести раз сделать. Да? Если у вас нет такой возможности, то вы это делаете плохо. Также и цифровой аватар. То есть он сначала делает это простенько, но со временем он обучается и делает это все лучше и лучше. Но поскольку вы не можете его обучить, да, в силу того, что вы сами не умеете, то его будет обучать там best practice, да, то есть мы используем там какие-то практические примеры великих ораторов, и со временем он сможет более эмоционально говорить там как-то, но опять же, смотря, что нужно, то есть какого рода спич а, нужен, нужен успокаивающий одно, зажигающий другое, продающий третий, ну и так далее, и так далее, то есть все эти вещи мы будем использовать. Я бы знаю, что хотелось, мне бы хотелось, чтобы ты, как вот у нас главный по продукту и SEO, компания расклад практическое применение вот именно для людей вот давай вот возьмем вот, человек он получает ну там дата цифровой цифрового, двойника, цифрового как он может это все применить ну естественно все люди хотят зарабатывать Понимаешь? вот как они эти технологии могут применить возможно в рамках какой-то какого-то одного комьюнити да? либо как агент какой-то свободный агент на рынке. Вот, вот именно такое применение. Расскажи, я могу, но я конкретно, хотел бы конкретно это применение, конкретно эту технологию можно применять как минимум в двух направлениях. Первое направление связано с тем, что вы это ваша самопрезентация, да, то есть, вы можете продавать продукты сами при помощи клона, да, то есть клон клонируется, клонов может быть несколько сразу, да, то есть вы можете выпускать сразу там по 10 роликов в день, пожалуйста, если у вас хватит контента, да, вот, и, соответственно, в разных направлениях вещать. Вот, второе направление — это использование в продажах, да, то есть вы хотите убедить других людей, да, вам их нужно найти, то есть это, ну, в связке применяется, если вы сами их умеете находить, прекрасно, не умеете находить, покупаете у нас модуль поиска, дата майнинг например, наш, да, это сеть наборов «Друзья» с перспективой продаж или там каких-то индивидуальных цифровых двойников. И дальше они сами находят людей, и э, с ними общаться может как ваш цифровой аватар, так и их цифровой аватар, который создан непосредственно для них. Но и третье направление – это поиск, поиск трафика из соответствующих видеоплощадок. Э, да, то есть вы создаете тематические ролики, Смежные, да, то есть смотря какой продукт вы продаете. Вы создаете смежные тематические ролики, люди их смотрят, вы их оптимизируете под те или иные поисковые запросы, люди их смотрят, им становится интересно, а что же там дальше, что же там подробности, и они переходят непосредственно на, ваш, на вашу страницу, в ваш контент, где вы уже рассказываете им. О себе и так далее. Это серьезная большая работа, наверное, не каждый ее потянет, да, потому что это фактически целая маркетинговая стратегия, то есть обучить цифровых аватаров рассказывать о продукте, значит, обучить цифровых аватаров первично продавать людям, значит, научиться аккумулировать и собирать трафик из разных площадок и как-то его перенаправлять, причем грамотно это делать, такая серьезная большая стратегия. Наверное, человек сам ее вряд ли сможет сделать, но если он вливается в наше сообщество, покупает там совсем небольшую лицензию на использование цифровых аватаров, то мы при помощи нашей команды, то есть тут и как раз сейчас разрабатывается продукт, который позволяет человеку, вот он майнер, да, ну дата майнер в нашем понимании, да, вот он у есть лицензия дата майнера никаких проблем, ему набирается определенное количество людей в друзья, да, но кроме этого ему добавляются люди, а, которых мы сами найдем, да, то есть он покупает у нас простенькую лицензию на цифрового аватара, например, да, и его цифровой аватар может продавать для него, ну, как бы мы обучаем, то есть тут идея в том, что человеку самому кастомизировать цифрового аватара очень сложно, ну, потому что есть простое применение, да, то есть вы загружаете текст, и он начинает от вашего лица что-то рассказывать. Это простое применение. А если вы хотите в связке с продажами, это более сложное применение. То есть нужно научиться находить людей, заинтересовывать людей, направлять их в правильное русло и закрывать сделки. Это не всегда возможно для каких-то отдельных людей. Но как этот инструмент использовать? Очень просто. Нужно просто стать частью нашего сообщества, и мы сами будем находить людей, да, с вашей помощью. Понятно, что ваш ресурс мы будем использовать, то есть вашего цифрового аватара будем использовать, какие-то ваши аккаунты в социальных сетях будем использовать, то есть без вас продажа вам невозможна, естественно, да? но мы здесь будем помогать, то есть, грубо говоря, вы получаете некого ассистента, который вам будет помогать в продажах и обучать, а со временем вы сможете сами, потому что с ассистентом, когда вы работаете, вы делитесь комиссией, да, а если вы не хотите делиться комиссией, то, соответственно, вы продаете сами, как-то так. Дима, если есть что-то добавить, добавь. Что, что, что по стоимости, сразу вопрос возникает. Да? Я хочу себе вот такого цифрового аватара. Что это для меня будет стоить? Ну, тарифная сетка пока в процессе. Это будет не очень дорого стоить. Я думаю, что это в районе, может быть... Опять же, смотря в каких денежных единицах говорить, да, потому что для Украины там свои денежные единицы, для России свои денежные единицы, для каких-то других стран, там евро, доллар и так доллары. далее. Доллары. Ну, в долларах доллары. пока точной цены нет, но коридор, э, ориентир примерно на те же цены, что и в датамайнинге. То есть это там, сотни долларов, это разовый платеж, вот, э, который позволяет получить не некий доступ к набору инструментов а, внутри личного кабинета. Вот. Это не входит в лицензию датамайнинга, потому что это отдельное направление, отдельная компания. Кто-то, может быть, не захочет покупать датамайнинговую лицензию, потому что ему это не нужно. Да, ему нужен вот такой вот клон, да, 3D-клон, который, соответственно, от его лица сможет какие-то отдельные вещи делать, если он хочет это связать с нейронными сетями, которые еще и тексты дают, да, то есть дополнительно, это то, чтобы не постоянно писать текст, вот, понимаете, да, то, что это от человека зависит, то есть такой конструктор, то есть тут можно насобирать себе в зависимости от того, что вы хотите, что вы можете, и на какие у вас есть возможности и силы. Если вы хотите все время сами тексты писать, это одно, да, вы можете вообще ничего не покупать, а сами, вот как я сейчас выступать, да, и вообще и текст у вас в голове, и картинка здесь, и умение подавать информацию вашу, да, тогда вам ничего не нужно, да, но если вы хотите что-то заменить, не то, что вы не умеете, вот я умею, но я с удовольствием буду использовать своих цифровых аватаров по той причине, что они меня утраивают, удистеряют, да, то есть я могу сейчас заниматься там какими-то продуктами, как продуктолог, а цифровые аватары параллельно за меня рассказывают. Это же классно, да? Вот смотрите, я запустил его в свой YouTube-канал, к примеру, да, и пока я тут с вами общаюсь, а он параллельно продает, то есть там количество просмотров увеличивается, это же интересно, это же все параллельно, распараллельно деятельность. Если человек не умеет, он э, сам смотрит, что ему нужно. Если ему нужен просто цифровой аватар, пожалуйста, если этот цифровой аватар, текст для него будет писать человек, это одна тема, да? Если человек хочет, чтобы и тексты там усложнялись и со временем он мог не только по заранее записанным как видеоролик там да, заранее записанный текст, а чтобы это прям в режиме реального времени он как по поговорить с вами мог. Вот вы... идея в чем, что что в будущем видеостримы ведут цифровые аватары, да, то есть вы вот включаете кнопку, да, а с этой стороны понимаете, с этой стороны вообще другой человек. Вот и все, и этот другой человек, он, соответственно, он фактически, он фактически ведет переговоры, как я, да, то это не я, это мой цифровой аватар. Потому что что такое человек с той стороны провода? Это же по сути набор пикселей, это просто экран загорается, лампочки на экране загораются в определенной последовательности, да, и вам кажется, что вау, тут вот живой человек сидит. А на самом деле это просто картинка. И голос — это просто набор звуков, и набор, набор там, битов, да, в набор электронов, передачи процессора и так далее. По сути, это все цифра. А раз это цифра, то зачем нужен реальный человек? Обучаем цифрового аватара. И он, пожалуйста, он может выходить на стримы. Понятно, что он не сможет отвечать глубоко, но если при помощи нейронной сети его и при помощи цифровых двойников наших его обучить более-более тонко, то со временем он сможет отвечать на простые вопросы. Это очень удобно, потому что человек может, вот висит какой-то стейбл, да, такой постоянный адрес какого-то там стрима. Постоянный, да. Вот. И люди могут со всего мира в любой момент подключиться, и он им прям на разных языках, в зависимости от того, на каком языке они его спросят, им прям отвечает, что здесь так, здесь так, такой типа IFIQ, да, но более расширенный, потому что можно, по сути, а что есть сессии Q&A, допустим, как не FIQ. Это же по сути FIQ, потому что 99% случаев люди задают одни и те же вопросы. На них можно отвечать один, одним и тем же способом. Вот здесь посмотрите, здесь запишите, обратите внимание, здесь такая цифра, здесь такая. Все это можно делать. То есть идея в том, что со временем в цифре, в цифровом мире разговаривает только искусственный интеллект. Людей вообще не будет. Люди будут заниматься глубокой, серьезной творческой деятельностью. Ну, хотят для ради развлечения, пожалуйста, могут участвовать в каких-то стримах или там в каких-то ивентах, Q&A-сессиях, это пожалуйста. Да? Но если человеку это не нужно, не может, не знает, нет времени, все это за него делает искусственный интеллект, и в этом основная идея. Поэтому по стоимости точно пока не скажу, но коридор похож на то, что мы делаем сейчас в цифровых двойниках, в дата-майнинге, что это в районе пары сотен долларов. Может быть, это будет стоить дороже, посмотрим, но э, если и дороже, то он, ну, не, не в разы дороже, то есть это суммы вокруг вот этих, потому что наша, наша политика связана с тем, что мы хотим, чтобы все это стоило дешево, потому что мы хотим, чтобы вовлекалось большое количество людей. Если это дорого, это порог отсечения. тогда человек может либо нет денег, либо он начинает думать, а стоит ли мне в это вкладывать, может, во что-то другое вложить, то есть тут идея именно в этом, чтобы порог был такой маленький, чтобы кто угодно мог попробовать. По стоимости понятно, что по срокам, когда планируете запуск этого продукта на массовую аудиторию? Сложно сказать, пока экспериментируем. Я думаю, что первые эксперименты уже вот мы их делаем, да, то есть некоторые наши партнеры в ближайшее время выпустят уже видеоролики со своими цифровыми аватарами, и можно будет уже как-то это все дело демонстрировать. Но и мы даже запустили тестовую группу, можно подавать заявки и получить каких-то первых своих таких пробных цифровых аватаров, это абсолютно бесплатно, просто для промоушена, да, то что вот, ребята, мы это делаем, вот мы это делаем вот так, если есть какие-то замечания, присылайте, естественно, любая технология, чтобы вы понимали, да, она имеет свои недостатки, любая, да, вот в Zoom, например, да, что он идеален, нет, тут огромное количество минусов, но работает же как-то правильно, то есть и капитализация у них большая, то же самое, да, то есть что-то может не работать, что-то может работать не очень хорошо. но ну, не в смысле, что вообще не работать. Работать-то будет, да. Просто что-то может не нравиться, там, нос кривой, глаза какие-то не те, или голос там, рот открывает как-то странно, к примеру, да. То есть это такое, знаете, то есть это все дорабатывается и улучшается. Это же живой продукт, да, то, что вы получаете продукт. Это не просто вам видеоролик сделать, как в видеостудию обращаетесь, да. Вам там сделают видеоролик и до свидания. Хотите внести изменения, платите дополнительные деньги. Вот титры там мы сделали, нам видеоролик с русскими титрами. Дальше публикуем его в англспейс или в спанишспейс, да, там извините, там что, по-русски читают? Нет. Переделывайте деньги, платите, да. Здесь не так. Здесь вы платите один раз за лицензию, у вас есть личный кабинет, и вы там надписи меняете, там этот рендер будет все время улучшаться для вас и так далее. То есть вы фактически получаете живую экосистему, которая постоянно совершенствуется, не доплачивая за это деньги. То есть в этом смысле... Конечно, профессиональным оборудованием можно сделать лучше, кто спорит, да но это и цена другая, и время другое. да Тут, тут идея в том, чтобы буквально за 10 минут собрать готовое решение и сразу же его запустить на рынок. но ну, найдите мне студию, которая вам за 10 минут склепает ролик, склеит совсем значит контентом, все это дело профессионально озвучит, сделает рендеринг и выпустит на рынок и возьмет за это 200 долларов. Ну, если есть такая студия, то супер, тогда прекрасно, только с какой скоростью они работают. Представляете, сколько у них заказов, если они так быстро все делают. Нет, это так не работает. Это, это стоит минимум 1000 долларов, а то и больше, если это серьезное интервью. Вот, поэтому это разово, да, то есть вы должны будете по 1000 долларов за каждый ролик платить. Готовы вы в день выпускать по ролику и платить, ну, хотя бы по, по 100 долларов в день, но ну, не готовы же, правильно? То есть по, это совершенно очевидно, что человек, не, ну, это очень дорого. Долго и дорого и неэффективно. Поэтому тут гениальность в том, что это дешево, быстро, и это в постоянно меняющаяся экосистема, которая... Понятно, что новые продукты стоят новых денег. Ну а как? За какой счет? Мы, мы же за какой-то счет делаем, да? Но а если вы купили лицензию, то нашу политику мы не просим доплата. То есть вы в пределах этой лицензии вы получаете всю линейку, включая обновления, все бесплатно. Ну, и самое главное не то, что это дешево и быстро, самое главное, что это просто. Вот тут задача сделать именно простую технологию, которая доступна ну, большому количеству людей. Почему именно я вот на это хочу сделать акцент? Понятно, что глубоко залазить в этот процесс и вот постоянно там стримить, да, вот что-то такое, ну, конкретно, серьезное сделать, все люди не смогут это однозначно, да, потому что есть какие-то свои дела, то есть изучать там все нужно. Какие-то смогут, но это небольшой процент, ну, там, предположим, процентов там, 15-20, да, а остальные люди, как правило, они хотят что-то что простое, легкое, и чтобы, как говорится, не заморачиваться долго, да, вот эта технология, она как раз позволит это сделать, а использовав эту технологию, человек может получать какие-то дополнительные для себя выгоды, что финансовые, что там, я не знаю, популяризация своей личности, там, всего личного бренда, и так далее, и так далее, и так далее, да. Вот а, практическое применение очень простое. Либо человек состоит в комьюнити, либо, допустим, я как предприниматель, я понимаю, что я могу сделать свою агентскую сеть, да, то есть из каких-то внештатных сотрудников, что в рамках а, нынешнего времени, да, то есть у, увеличивает мое а, присутствие на рынке. То есть это неважно, какая компания, да, то есть я как предприниматель могу собрать 200 агентов, обучить там их чему-то, да, как там грубо говоря, пользоваться социальными сетями и дать им вот этот простой э, инструмент. Да? И все. Они, соответственно, могут записать кучу видеороликов не только цифровым аватаром, а вообще кучу видеороликов и гнать весь этот контент на какой-то отдельно взятый ресурс. Вот. Э, это отличная вообще штука, которая позволяет мне, как там, агенту, дополнительно зарабатывать, либо мне, как предпринимателю, расширять свою географию продаж и присутствие на рынке, причем не имея штатных офисных сотрудников, соответственно, это оптимизирует и затраты. А если в рамках комьюнити брать любой, там, MLM, сетевой комьюнити, любой, любой формат, да, то есть это значительно расширяет присутствие компании на рынке как средства коммуникации, в том числе, там, и привлечение внимания за счет видеоконтента. То есть тут вариантов применения масса. Да, благодарю, Александр Дмитрий, Я проникся. Надеюсь, Конечно. что эти зрители, которые ну, будут нас смотреть... тоже в тестовой группе? Скоро мы да, действительно, очень широкий спектр применения и возможности открываются очень интересные на самом деле. Так, ну мы договаривались, что мы постараемся уложиться в полчаса, 35 минут. Я думаю, если у зрителей будут какие-то дополнительные вопросы, пожалуйста, пишите под видео, задавайте в личку. Будем делать еще такие мини-интервью, стримы. Будем выходить, общаться, отвечать на вопросы. Ну а пока, я думаю, благодарю Александра да, Дмитриевич. Спасибо, спасибо. Благодарим Благодарим вас, спасибо. Будем на этом заканчивать, да. Да, пока, было пока очень приятно. До свидания.